не предупреждал? Предупреждал. Не могут бесходные лодки валяться на берегу. Огран-полоса, непроходной двор. Есть документы на лодке? Забирайте. Нет, извините. Какие к черту документы, капитан! Едят тебя мухи. Вот эту лодку еще мой дед строгал, пока твоя мамка тебе сопли в роддоме утирала. Ты скажи мне, как ты теперь мою семью кормить? Ты, Семенов, лучше свои сопли подбери. Или может тебе жена борщ из контрабандных сигарет варит? Или скажешь, на тот берег за хлебом хоть. Вот эту лодку вчера бросили контрабандисты на берегу и скрылись в поселке. Вот из этой стреляли по пограничному наряду, а в этой нашли километр сетей. Чьи они, а? Не слышу. Может, найдется хозяин? Что? Так будет с каждой, если не зарегистрируете. Товарищ капитан, у вас срочно в отряд вызывают. А? Проинструктируйте, народ, чтобы не привезли. Есть проинструктируйте. 3. это заявление председателя обл. исполкома, это телефонограмма из управления, это из газет, а это заявление местных жителей, жалобы. Ты что же творишь, Кравченко? Это же беспредел, самоуправство. Ты этими лодками подставил весь отряд. Ты даже не представляешь, что сейчас начнется. Всякие комиссии, разбирательства. Товарищ подполковник, я наводил порядок на вверенном мне участке границы. Если они по-другому не понимают. Ты своими жандарскими методами будешь все в семье порядок наводить. А до окончания служебного расследования будешь находиться дома. Так точно понял, товарищ подполковник. Правда, дома не смогу. Моя бывшая отсудила квартиру по разводу. Вот все у тебя, Кравченко, через пень-колоду. А где ты ночуешь? Да где придется. Когда в кабинете, когда у Сомова в общаге. Вот точно. Ступай-ка ты в общежитие. До окончания следствия будешь там. Пока начальство решит, что с тобой дальше делать. Есть, товарищ подполковник. И учти, Кравченко, была бы моя воля, ты бы в два счета из войск вылетел бы. Так точно. Свободен. Есть. Даже не понимаю, за какие такие заслуги тебя на границе держат? Мне эти вагоны все глаза проявили, уже который год тут ржавеет. Куда я только не отправлял запросы, все бесполезно. А тут вчера появляются эти типы со старой накладной, начинают выяснять, где эти вагоны. Ну, я, конечно, показал, но ни о какой разгрузке речи не шло. Поэтому, когда они вскрыли вагон, я тут же вызвал охрану. какой транспорт был у грабителей? Грузовая с тентом. М -м, ЗИЛ, наверное. Темновато было. А вы видели, что произошло, когда прибыли охранники? А я остался стоять у колонки. Ребята даже не успели достать пистолет, эти… Сразу из автоматики. Что было дальше? Я тут же побежал в дежурку, звонить в милицию. Ясно. Запишите свои показания и постарайтесь вспомнить примет этих людей, которые к вам обращались. Передадите следователю. Да, конечно. Товарищ капитан, мы там кое-что в вагоне нашли. Переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2М», полный комплект. Выставляй охрану. Никого сюда не подпускать. Свидетели просили. Стрелочник на переезде видел ЗИЛ-130 с брезентовым тентом. Направлялся в сторону белорусской границы. Мне нужно связаться с Киевом. Взяли. Держи. Ну все, давай, я погнал. Погоди. Я ж сигнал должен подать. Ага. Развай. Я тебя достану. Врёшь, не уйдёшь. Попался вокруг. Ну теперь ты мне не уйдешь. Объект по курсу, давай, полный вперед. Хозяин лодки, портовой номер BK0122. Вы нарушили государственную границу. Повторяю, остановитесь. В противном случае мы откроем огонь на поражение. Повторяю, приказываю остановиться. За неподчинением мы откроем огонь на поражение. Сюда! Ушел, сволочь! Да, Гринько! Сообщи на базу. Пусть высылают тревожную группу. Берег 12. Выдвигайтесь в 32-й квадрат. Нарушение границы. Особое внимание. Преступник вооружен. Прием. Река 12, вас понял. Выдвигаюсь в 32-й квадрат. Серега! А. а за вооруженного нарушителя, наверное, не тут увольнение. Могут мне дальше дать? ты. Это ж Карпухин. Проверь, пусть. Сам проверь. Выполняй команду. Река 12, река 12, прием. Я река 12. На приеме. Река 12, тут капитан Карпухин. Электрический. Река 12. У нас труп. Здравия желаю. Здорово. Еще один бездомный. Койк свободным, проходи. Спасибо. Слушай, с тобой играть никакого удовольствия. Ладно, Сомов, дуин на дежурство. Дуин. Ну что, новенький, сразимся? Ну, попробовать можно. А тебе разнослужба не нужно? Какая служба? По нему? Служебное расследование проводится. Ну что это, Ермаков? Ему ж плевать на все. На дрявую границу, на контрабанду. Ему лишь бы начальство угодить. Два года, как из танка вылез, и берет случить меня оперативной работе. Начальник заставы ему в рот заглядывает. Да, видать, тебя в отряд не очень сильно любят. Ну что ж, служба не власть, зато дело в склад, да? Ты откуда такой нарядный? Да артист с театра армии. Вот мотаемся по гарнизонам. С представлениями. Вездельники. Ну, как сказать. Вот недавно вас сами концердовали. И что, аншлаг был? Еще какой. Ты про сам-то когда-нибудь слыхал? Ну, так, краем муха. Отдельная служба активных мероприятий. Так, кажется, расшифровывается. Все верно. Хотел бы там послужить? Фу, спрашиваешь. А тебя, кажется, Виталий зовут так? Да. Ходи давай. Кравченко Виталий Николаевич. Родился в Гомеле. Закончил юридический факультет Киевского университета. По окончании вернулся в родной город и устроился в уголовный розыск. В девяносто пятом по предложению военкомата перешел на оперативную службу в погранвойска. Верно? Верно. Участвовал в пресечении деятельности пяти контрабандных группировок, работал внедренным агентом, 12 задержаний, э, изъятие оружия, наркотиков. Вот скажи мне, с такими талантами и здесь. Артист говоришь. А документику видеть можно Виноват, товарищ полковник. Капитан Кравченко, в общем-то вы и так все знаете. Ну что, Кравченко, послушать вас сами хочешь? Хотелось бы попробовать. Значит так, мне еще на тебя кое-какие бумаги нужно оформить. Уезжаем завтра утром. Здорово, хомяк. <смех> Думал, не найдем. Мужики, да вы честно? Я не ты заказчик недоволен. Да я отработал! Извини, Хогарь, еще личного. Открой сыр, открой поговорить. Хватит, уходи! Уходи! Иди сюда еще не закончил! Говнюк твой братец! А? Трое на одного! По одному я бы! Послушай, Максим, я думаю, что нам не стоит больше встречаться. Что, из-за этих уродов, что ли, да? На меня и так в поселке уже косо смотрят. он народ! А если я серьезно? Что серьезно? Что мое мнение вообще уже ничего не значит. А ты против? ты что думаешь? Ты, ты что думаешь, Ален Делон? Перед тобой все падать должны. А я не хочу, понял? И противник тебе мстит за отцовскую казанку. Так ты передай ему, что в следующий раз я его за контрабанду посажу. Вот поэтому я не хочу с тобой встречаться. Да, так и не надо. Давай, давай, иди отсюда! Тоже мне, цаца! Спасибо, что проводил! На здоровье! Работать придется совместно с твоими украинскими коллегами и на знакомой тебе территории. Поэтому и выбор пал на тебя. Конечно же, плюс твои сыскные навыки. Так что, капитан, если сработаешь без ошибок, продолжу службу у меня васами. Спасибо, конечно, за доверие. Так, а что на самом деле случилось с этим их опером Карпухин, кажется? Знаю только то, что упал с обрыва и разбился. Никаких следов борьбы на месте не обнаружено. Сейчас этим делом занимается военная прокуратура, отрабатывает два варианта убийство и несчастный случай. Но твоя основная задача, капитан, это ПЗРК. Да, вот. Это тебе. Его камера японская. Круто. Изменимая вещь в оперативной работе. Спасибо. Товарищ полковник, а можно вопрос? Болей. Скажите, как бандиты умудрились напасть на армейский эшелон? На эшелон-то никто не нападал. Вагоны пропали два года назад при переслокации российской армии из Приднестровья. Скорее всего, их намеренно отцепили. Странно то, что никто, ни россияне, ни украинцы, не раздули из этого грандиозной шумихи. Как-то подозрительно быстро дело замяли. Складывается ощущение, что за этим стоят очень серьезные люди. Да уж. Маркировка соответствует. Вот здесь. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Ну, здравствуй, Виктор Иванович. Здрасьте желаю. Вижу, с моими хлопцами ты уже познакомился. Так точно. Ну, вот и А это и есть на трофей, да? Да. ПДРК «Стрела 2М». Какие последние новости с украинской стороны? В СБУ подтвердили, что маркировка изделия полностью совпадает с похищенными из армейского вагона. По их данным, Пропало около 20 комплектов. 20 штук. Значит, если предположить, что этот трофей был пробным шаром, следует ожидать переправки остальной партии, так? А можно вопрос с товарищ полковник? Кстати, забыл вам представить. Капитан Кравченко будет заниматься по делу с Позверка непосредственно на месте с твоими речниками, Виктор Иванович. Так что прошу любить и жаловать. Какой вопрос, капитан? Хотелось бы уточнить, товарищ полковник, почему бандиты полезли через нашу границу и пошли сразу на юг? Морем, к примеру. И быстрее и проще. Хоть на Кавказ, хоть в Иран. Ну вот это как раз тебе и предстоит выяснить. Куда они направлялись, кто за этим стоит? И кто исполнитель? Дело, как ты понимаешь, не нешуточное. А что там с этим перевозчиком, который сбежал? Личность нарушителя пока установить не удалось. Лодка, на которой он переправлялся, у нас не зарегистрирована. Номера липовые. Я отправил все свободные наряды по ближайшим хуторам, подключил в милицию. Не густо. Да. А как же вы тогда на него вышли? При переправке ПЗРК. Думаю, случайно. Это была операция Карпухина, а он в последнее время работал по контрабанде наркотиков. Сейчас ты у него не спросишь, сами понимаете. Но точно отвечать не берусь. А почему не подключили своих информаторов? Совершенно очевидно, что перевозчик не новичок, если ему доверяют груз в сотни тысяч долларов. Не может быть такого, чтобы он где-то раньше не засветился. Товарищ полковник, ну мне же не разорваться. Не могу я и запросы, и информаторы, и поиск. Тут еще прокуратура с Карпухиным, а мне бы вон, главное, катера на плаву сохранить. Ладно, командир, было бы просто, мы тут не ломали голову. Бы, правильно? Для этого я оставляю тебе капитана в помощь. Если вопросов больше нет, совещание считай законченным. Конунов, отправишься в гомельский отряд, работать с агентурой на той стороне. Тимохин. себе силовая поддержка, докладывать каждые 8 часов. И займись отправкой ПЗРК в Минск, пускай эксперты поработают. Все? Все свободны. Кроме Лихова и Кравченко. Да. Виктор Иванович, хочу сразу расставить всем свои места. Вам предстоит работать вместе. Этот капитан представляет оперативное отдел управления. Так что все, что касаемо операции с ПЗРК, будет проходить под его руководством. Ну, в остальном, товарищ капитан третьего ранга, ваши командирские полномочия не очень Ну, и относитесь к нему как к обычному оперативнику. И чтобы не привлекать ненужного внимания личного состава, пускай считает этого... Замены Карпухина. Договорились? Так точно, товарищ полковник. Ну вот и ладно. И еще одна маленькая просьба. Есть какой-нибудь толковый офицер, который хорошо бы знал ваш участок и местное население? Ну, это смотря для чего. В помощь. Тогда, я думаю, старший лейтенант Калюта. Это его экипаж брал лодку с ПЗРК. Ну хорошо. Познакомитесь. Обязательно. Ну все, всем удачи. Золотую ключ Калюта, иди сюда. Товарищ командир, старший лейтенант Калюта. Произвожу ремонтные работы, веренного во мне плавсредство. Вольно. Ну вот, товарищ капитан, настоящий моряк. Командовал катером в Каспийском платили. Я вижу. Очки сними, моряк. Не в полиции Майами служишь. О, красавец. Да ты гусар, командир. Ну, ты даешь, коллега. Это к службе не имеет никакого отношения. Ну, с гуманером. А ну покажи лодку, которую вы задержали. Судя по всему, она из резерва. В смысле? Ну, ну, у контрабандистов так заведено. Одна лодка за ними числится, а еще пару они где-нибудь в сарае прячут. Вот это именно тот случай. Если заметили, там нилистого отложения. Ага. Но мотор заезжены. Хотя, хотя масло не течет. Э, я думаю, что делали капремонт. Знакомая история. А может знаешь, чья она? <свят> ну, так прямо не скажу, но что не с нашего берега, так это точно. Хотя, если подумать, у нас всего пару человек тут этим занимаются. Да. Ну, лейтенант, сработаемся. Тверочка там третьего ранга. А вы не могли бы связаться с начальником украинской заставы и договориться о срочной встрече? Необходимо разрешение. Разрешение уже отправлено из Минска в отряд. Поэтому никаких препятствий не вижу. А мы с лейтенантом пока пройдем по реке. Да? Да. Ну, собственно, синтезатор раскошелится, а? А, смотри. Ага. Раскошелится, лестница мой бизнес медным тазом. А что, так хорошо платят, а? На хлеб с маслом хватает. Знаем знаю, мы хлеб. Там еще и на два пальца. Ладно, езжай, бизнесмен. Вот здоров, служба. Это 86-я отметка по створному знаку. На нашей стороне красное село. Берег высокий, песчаный, но для контрабандистов неудобно. Там с обедельной стороны сплошные топи. Послушай, Калюта, а как вы этого хлопца с ПЗРК засекли? Случайно? Или ждали в каком-то определенном месте? Так, э, у Карпухина штучные координаты были, товарищ капитан. Он нас когда в дозор отправлял, их еще в бортовой журнал записал. А у него откуда такие сведения? Товарищ капитан, кто же вам такие источники-то выдаст? В наших краях... За это можно и здоровье лишиться. Вот Расскажи, так. Вот. вас глупо вызывает. Понял. Товарищ капитан, там на 86 шестой отметке труп какого-то рыбака обнаружили. Давай на восемьдесят шестую. Здорово, Савченко. Здоров. Познакомься, капитан Кравченко. Прибыл к нам вместо Карпухина. С прибытием. Наш следователь, капитан Совчук. Ну, что у тебя здесь за утопник показывает? Да, похоже на убийство. Личность установили? Ваш клиент. Сейчас глянем. А где обнаружили тело? В камышах. Ваши погранцы нашли. Место отследовали? Да, ребята отработали. Удочки на берегу нашли. Значит, не с скинули. Похоже, Толи Хомчин, когда прыгался баклан. Контрабандист? Фу, еще какой! Такие цены за перевозку контрабанды гнул, что конкуренты его давно утопить хотели. Я вот только не понимаю. Он же, он же из Дубровки. Как он тут оказался? Деревни есть тут рядом. За пригорком? Подлипки? Подлипки. Капитан, надо, чтобы твои люди опросили местных. Может, он гостил у кого? И пусть обратят внимание, не было ли в деревне посторонних. Да я уже отправил туда дознавателя. Если что-нибудь будет известно, я сообщу на базу. Спасибо, капитан. Да пока не за что. Да Закрываем, кто? уезжаем. Привет рабочему классу. Бог помощь. <laughs> ну и чего ты, Серег здесь паришься? Да не здесь надо, вон с девочками вы чего припёрлись? Поиздеваться? Тебе сколько еще условно мотать? Три месяца. Ну а тебе-то какая беда? А дело есть. Слыхали ты на мели. Ну, на мели не на мели, а за копейки шею подставлять не собираюсь. А дело-то Как раз для тебя. 20 ящиков у нас с того берега перекинуть. Что, в ящиках? Ну, какая разница. Платят не хуже, чем за коноплю. Меня вес интересует. Ну, я думаю, лодки на две потянет. Гранцы совсем изверели. Катера новые получили, все маршрут обложили. А ты цену-то не набивай, а. Было бы просто, мы бы к тебе не обращались. Ты да с морячком говорят, ты почти родственник. Ирка с ним серьезно замутила. Чё, свечку держи, а тихо, тихо, Тихо, тихо, тихо, тихо, Серега. зачем ты не заводись? Ешь. просто хотел сказать, что Ирка у тебя клевая девка, он от нее мужики-то тащится. Да вот и дело что-то тащится. Вот. А ты с ней по-хорошему. Может, она узнает у морячка своего, где у нас тут. засада то устроена, а? Это задаток. Бабки это полдела. Надо за лодку заплатить. Где, когда, куда. Ну, я думаю, дня через три. А ты лодку то держи на Слыхал про Карпухина. Соболезную. Настоящий мужик был. Да, я без него, как без рук. Знакомьтесь, начальник прикордонной заставы майор баконь. Капитан Кравченко, мой заместитель. А это мой помощник, старший лейтенант Павленко. Толковый хлопец. Ну, что, господа офицеры, куда идем? Я думаю, начнем с места, где сдержали лодку с ПЗРК. Добро. Ехать не топать. Добро пожаловать на борт. Отчаливай. Да мне уже три раза с Киева звонили. Вы не добавим да эти ракеты. А то, что у меня с десятки селых хуторов, да непроходимые болота, так это им по барабану. На нас тоже давят. И все-таки надо постараться достать их раньше, чем они выйдут к реке. Ну, старанием одним тут не обойдешься. Давайте думать вместе, как это сделать. Я вам так скажу, хлопцы. Как на вашем берегу тихнут, так на нашем доброго здоровья пожелают. Наши бандюги с вашими контрабандить друг без дружки не могут. Но партия ракет – это ж не сумка с табаком. Ее в камышах не спрячешь и в руках не протащишь. Транспортом по-любому понадобится. Ну, сходу проскочить на моторке у них не вышло. Какие еще могут быть варианты? По одному комплекту они тоже таскать не станут, лишний риск. Я думаю, захотят отправить всю партию сразу. Тогда им понадобится большой катер или грузовик. Ну, на их тоже мол. Надо усилить наряды на пароме. Нет, по парому мышь не пробежит. А если все-таки водой? Не, думаю, два раза рисковать не будут. Хотя черт его знает этих проходимцев. За хороший доллар могут и остров смастерить, и по дну протащить. Значит, надо не дать им времени на подобные затеи. Прибыли, товарищи офицеры. Одна часть проверки ближайших населенных пунктов. Павленко, что у нас там покажется? Так, ну, Нихалевка ближе всего. Потом идут крупец и борщевка. Дальше поселок, Коложа, Ну и кое-какие хутора. Если вы хорошенько тряхнете все места, где могут прятаться оружие, бандиты зашевелятся. Либо начнут искать новые убежище, либо рванут через границу. Вот тут мы их и за гроба стоим. Ладно, из района не выпустить. Мотай на ус, Павленко. Хлопцам скажешь, рыбакой не обещал по медали за каждую ракету. В лепешку расшибутся. Ну, а мы со своей стороны подготовимся. Проверим всех, кто проходил по наркоте и оружию, и имеет подельников на вашей стороне. Уверен, этих курьеров будут ожидать. Ну что, господа офицеры, полагаю, что эти пазырка у нас уже в кармане. В связи с чем предлагаю подписать главный договор о начале нашей совместной деятельности. Павленко, что у нас с документацией? Сейчас все подготовим, товарищ Милл. Что мне в тебе нравится, Семен, так это твоя полная боевая готовность. Жить и работать, Витя, надо с удовольствием. Полагаю, в трех экземплярах будет самый раз. Ну вот, Костельяныша вам все застелила, можете устраиваться, товарищ капитан. Спасибо. Пожалуйста. Да. Да. Ну вот, товарищ капитан, лучше... Кубрик в этой халабуде. А. Хотя, умывальник и кухня в коридоре. О! Я смотрю, тут прям какой-то кабинет психотерапии в период полового созревания. А кто тут раньше-то жил? Да так, есть у нас тут один на дежурстве сейчас. Убрать? Не, что ты. Пусть висят. Такую красоту прятать. Сам ты где обитаешь? Да тут вот, неподалеку, в Ленинской комнате. Пока. Товарищ капитан, ладно, если что, обращайтесь либо ко мне, либо к дежурной. Разрешите идти? Иди. Ну не можешь дать, ну одолжи мне, ну пару тысяч не хватает. Матери наноси у вас размеры одинаковые. Что ты сравниваешь, какое-то старью итальянские туфли? Мать в любых была хороша, а ты только задницы вертишь. Пусть Ой. твои хахани тебе покупают. Ой, Здравствуйте, Михаил Иванович, я на пару минут мне об Сыриной поговорить. Спасибо, ты мне вчера уже все сказал. Че так не прицепился? Других дел тебе мало. Сам разберусь. Вы если хотите, Михаил Иванович, можете лодку свою с базы нашей забрать. Пусть сын ваш штраф оплатит, а забирает. Как же он оплатит? Все из засовского кармана тянет. Ну, хорошо, Михаил Иванович, сядь, Миш. Ну, хотите, я вам ее пристани пригоню. Но ж понимаешь, такое без лодки. Кабель калета. Ради ирки готов. и штанов выпрыгнуть. Ну при чем здесь Ира? Хорошо, давайте так. Вы мне поможете катер отремонтировать, и мы в Тебе палец в рот не клади. Ладно, подгоняй, там посмотрим. Максим, подожди. Все, все. Ты сумасшедшая, точно. Все, шагай. Мне нужно посмотреть дела, которые Карпухин вел в последнее время. Вы думаете, там есть какие кем-нибудь Должны быть. Не рыбы же он там ловил на берегу, когда задерживали нарушителей. Ну вот кабинет Карпухина. Из военной прокуратуры здесь все осмотрели. Они искали одну, а мы другое. А где все дела? Наверное, в сейфе. Правда, мой экземпляр ключа, я отдал следователь. Это случайно не отсейна? Возможно. Не вижу по последних протоколов. Военную прокуратуру не изымала? Да нет, ничего не забирали. Да, они так покопались и все. Ничего не понимаю, куда же все делалось? Это же секретные документы. А может, Карпухин забрал их домой? Домой? Ну, он вечно ходил с этой папочкой. Вы даете, товарищ капитан третьего уровень. Вот какие-то записи. Ладно, разберемся. А какой машиной пользовался Карпухин? Уазик, там стоит на печальной. Ключу дежурного. Здорово, Василий! А ты, я смотрю, все в дерьме копаешься. А зельме копаться не стыдно, стыдно от этого удовольствия получать. Делай. Ну, пошли базарим. Давай. Пошли. А что это за кулибин у вас тут такой, что все лодки в округе знают? Mm -hmm. Дядь Миша персонаж редкий, лучший моторист в районе. У него такая клиентура по обоим берегам, любой автосервис позавидует. У него там и автолюбители, и рыбаки, и браконьеры с контрабандистами. Так что он всегда в курсе, что на реке происходит. Что же вы такого ценного кадра и не привлекли к сотрудничеству? Товарищ капитан, вы не знаете дядя Мишу, это такой грецкий орех, да сами увидите. Товарищ капитан, познакомьтесь, Михаил Иванович Ушкевич собственной персоной, передовик частного бизнеса. Начальник, что ли, твой? Чего так стеришься? Михаил Иванович, у нас по-моему одна просьба, вы не могли бы с нами проехать и посмотреть одну лодку? Я за «спасибо» не ремонтирую. Да нет, вы неправильно поняли. Нам просто нужно определить, кому принадлежал задержанный мотор. Вы теперь хозяева на реке, вот вы сами определяете. Значит, не хотите помочь родному государству в борьбе с преступностью, да? Государство большое, а я человек маленький. Мне б кто помог. А что, есть проблемы? А у кого их сейчас нет. У меня вот младший, который в институте учится. Милицию на днях загремел. Так, так, так, так. А что конкретно случилось? Ай. Ну, пошли они с дружками в кафе, день рождения отметить. Ну, а городские там что-то.. Завязались с ними. Ну, в общем, милиция оказалась. Да не виноват совсем. А из институтов потерли. Я уже не говорю, сколько денег за эту учебу вбухали. Малого жалко. Не знаю, что делать. Понимаю тебя, Михаил Иванович. А где твой сынок учился? В политехническом, на втором курсе. Ну что ж, я постараюсь помочь. Ты уж попытайся. Я тогда тоже. Потом, попытаюсь. Пойдем. Бать, я не понял, ты что с погранцами снюхался? Слушай, ты уголовная рожа, ты что отцу указывать будешь? Иди работай! Контролер нашелся! Да, лучше запишите, товарищ полковник, Виктор Юшкевич, второй курс БПИ. я так понимаю, за хулиганку. Да черт с ним, пускай учится. Может, в самом деле человеком станет. А, да, пусть телеграмму даст отцу, срочную. Надо как-то с женой Карпухина поговорить. Знаешь, где он жил? Ничего не выйдет, товарищ капитан. Она его повезла на родину хоронить, а это где-то под полоском. Слушай, Калюта, а как бы нам ключи от их квартиры достать? Ну, только чтобы никто не узнал. Сейчас? Я даже не знаю, товарищ капитан. Хотя. Хотя можно у Совчука спросить. Ну помните тот следователь? У них же в милиции должны были остаться вещи Карпухи, но они его тогда с берега забирали. Я же говорю, что никто. Понял? Так. Тогда вон там налево поворачивается, все равно в милицию поедем. Есть у меня один там прапор знакомый. За вкладом вещь доков. Он мне две канистры соляры должен. Да, товарищ капитан, я вечером вам буду нужен. Ну и есть у меня дело там одно. Ключи достанешь, может быть, свободен. Понял. Деловой какой. Так точно. Готовь! Чё? Ты испугался? Да нет. О чем кричал? Ёж, кажется. А -а. Точно, ёж. Моточка у них классный. Фиг догонишь. Я такой же хочу. А, может, дальше? Не, не Нашинский. Эту тему карыч, 9 миллиметров. Угадал? Ты чё, оружием интересуешься? А то, даешь мой нахразк? Ну ты даешь. Дает маленько буфечится, а я прошу. А. Ну, в принципе, можно устроить. Но не здесь же. Если узнаешь, кому эти на мультики приезжали, договоримся. Всю. Да ты мент, мужик. А я-то подумал деловой. Да я не мент, я пограничник. А я на редьке не слаще. Я стучать не буду. Я тебе стучать не предлагаю. Это же сделка. Ты мне, я тебе. Бизнес. Ну ты жук-дядя. Меня Стасик звать. За пристани все знают. Капитан Кравченко, Иди домой, Стасик. Ой. Вернулась, голубушка. Корвилица моя. Давай. Вот только это, дядь Миша, сыну лодку больше не давайте, а то конфискует почистую, да и воронок уже условно не отделается. Ну что, давай. Не люблю быть обязанным. Да вы что? Да не, не боись, это не взятка. Штраф в кассу заплатишь. в чем мне Хорошо. туда старику переться? Ну, если так, ладно, я квитанцию вам потом передам. Ладно, иди. Да, конечно. И никаких следов. Продолжайте. Из милиции сообщили. План перехват ничего не дал. Никаких следов мотоциклиста не обнаружено. Медучреждения за помощью никто не обращался. Странно. Я точно попал ему в ногу. Товарищ капитан, а может, не стоит раздувать это дело? Какое отношение эти бандиты имеют к Карпухину, не ясно. Может, это просто. Квартирные воришки. Узнали, что хозяйки нет дома, но ну, решили вломиться. Вот этот навигатор и папку с документами я нашел у него в квартире. Возможно, именно их искали эти, как вы говорите, квартирные воришки. А если с Карпухиным произошел не несчастный случай, а убийство? Вы так на это дело не смотрели, товарищ капитан третьего ранга? С Бутаева звонили. Да, да, я в курсе. Знакомьтесь, капитан Кравченко из управления. Калюта! Иди сюда. Старший лейтенант Калюта, наш помощник. Товарищ капитан будет помогать нам от украинской стороны. В качестве кого? Пресс-атташе? Или для связи с общественностью? Я оперативный сотрудник службы безопасности Украины, товарищ капитан. А если у кого-то проблемы с женщинами? Что вы, что вы, боже упаси. После кровавого развода у меня не осталось проблем с женщинами. Ну, в таком случае я бы хотел узнать о ходе расследования. Ну, к сожалению, нам со старшим лейтенантом Калютой необходимо отлучиться. Вот товарищ капитан третьего ранга ведет вас в курс дела. Прошу. Товарищ капитан, вы что, знакомы с избушницей? С чего ты взял? у вас такое лицо было. Тебе показалось. Товарищ капитан. Пекарский слушает. Товарищ полковник, вы знали, что пришлют Таксану Бутаеву? Ну, скажем так, я не был до конца в этом уверен. Теперь я понимаю, почему меня выбрали. Мои оперативные заслуги тут ни при чем, верно? Я думаю, это для работы будет полезно. После давних отношений с ней у меня не осталось приятных воспоминаний. Капитан, ты что, к Ермакова хочешь вернуться? Не хотелось бы. Товарищ полковник, а нельзя ее заменить? Да, я думал, ты человек серьезный. Вы меня не поняли, товарищ полковник. Я думаю, Бутаева здесь неспроста. ну поясни. Бутаева не обычный оперативник. Она из службы собственной безопасности. Вы предполагали, что с пропажей этих ракет что-то нечисто? Я думаю, это подтверждается. Полагаешь, спецслужбы замешаны? Во всяком случае, Бутаева должна знать. Будь осторожен. Стараюсь. Товарищ майор! Товарищ майор, я тут подумала, может быть, правильнее мне было бы уйти с этого дела. Ведь когда меня назначали, я не знала, что придется работать с Виталием Кравченко. Я думаю, командование должно быть в курсе, что мы с ним знакомы. Эмоции не должны быть мотивом для принятия таких решений. Я думаю, генералу это не понравится. На первом месте должны быть интересы дела. Я тоже так считаю, но... Тем более, такого важного дела. Хотя, ты права. Тебя надо заменить. Не то, чтобы заменить… Тем более, Кравченко высказался также. Правда? Ну, по крайней мере, мне так доложили. Тогда я забираю свои слова обратно. Ну спасибо, спасибо, сынок, от телеграмму прислал и что, паразит пишет, не чтоб спасибо отцу сказать, а, меня восстановили. Папа, вышли деньги. Шаразин. Теперь можем поехать посмотреть лодку? Да что ее смотреть? Да я ее и так узнаю. Я сам тот движок перебирал. Мне тогда еще Валерка вот такой шмацало подогнал. Еле в холодильник засунули. А какой Валерка? Ну, Валерка, Игнатю. Ну, он в малых бурсуках, шинок держит. Ну, ты же должен знать, это на той стороне. Он сюда за продукт приезжает. Ну, все, я побежал на почту. Я не уйду с этого дела. А как же правило? Сотрудники спецслужб не должны иметь никаких близких отношений. Я не уйду, это нежелательно для моей карьеры. Ах, вот оно что. Я уж и забыл, что для карьеры ты готова хоть по трупам шагать. В таком случае, мы должны объявить командованию про наш студенческий роман. Я думаю, это им известно. Что, во всех подробностях? Кравченко, ты как был циничный сволочь, так и остался. Ну да. А еще, как что ты там говорила? Заносчивый беспринципный урод. Я так говорила? Кажется так. Я не помню. Павленко. Значит, капитан, все готово, можем начинать. Значит, так, мы находимся а? на территории Украины. Здесь командую я, вопросы задаю я. Это чай тоже, за все я. Вам понятно? Вполне. Стучат, открой. М -м -м -м. Дверь открой, стучат! Что а, там принесло, блин? Руку! Руку больно! Творите, уроды? Ты Игнатюк? А ты что, не знаешь, череду ловишь, соблячек? Отвечай на вопрос. Ты Игнатьев? Ну, я Игнатьев, а что? Кому лодку отдал. Имя, фамилия, быстро. Не знаю, уперли сволочи какие-то. с мотором, который ты хранил сарай да? Да пошла ты. Тихо. Вы дозвонились Игнатюкам, Никого нет дома. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Валер, это да ты где прячешься? Если через полчаса ты не притащишь свой жирный зад, приняй на себя. Отвечай, где тебя ждут? Отвечай, где тебя ждут, иначе опишем все твое имущество. В ромашке он, в ромашке. Ему отдал лодку. Ему, блин. Грузить его. Ты совершенствуешься. Совершение! ресторан! Я этого Ерша знаю. У дома Карпухина я ранил его в ногу. Так что, если заметите хромовый или в гипсе, это наш клиент. Ну а что, пойдем? Слушай, а давай возьмем два, два шашлыка, два салатика. Нет? Два остальное смотри на то. Да, Служба безопасности. безопасности. Стой! Стой! Здесь нету... Стой! Тихо. Видишь, я без оружия. Я только поговорить хочу. А что он с тобой говорить? Ты сначала… Какого хрена? Зачем? Он тебя целился. В плечо надо было стрелять. Понимаешь? В плечо. Мертвый. Мертвый. Мертвый. Мертвы. Мертвее некуда. Вы куда смотрели? Ну, и за что меня здесь держат? Я больной человек. Сейчас разберемся. Вы присаживайтесь. Вы не из милиции, ни из прокуратуры. Я вас запомнил. Ну, и что вам от меня надо? Откуда вы знакомы с Хершовым? Да, в школе мы одной учились. Эта школа называется Харьковская колония строгого режима. Ну что ж вы спрашиваете, если сами обо всем знаете? Что он от вас хотел? Да ничего особенного. Бизнес он мне предлагал. М -м. Он мог поставлять недешевый алкоголь. А зачем им нужна была лодка? Ну, понятно, зачем. Рыбачить. <свист> неправда. А с кем к вам приходил Ершов? Да ни с кем не приходил. Один он был. Опять неправда. Чем больше вы будете давать неправильных ответов, тем дольше вы будете здесь сидеть. Ваша официантка видела с Ярешовым еще одного мужчину. <свист> Очки куплю здесь слепой курицы. Вам повторить вопрос? Послушайте, дамочка, я не знаю, как у вас по званию, но мне порядком надоел этот цирк. За те деньги, что мне дали, я готов молчать. Но то, что я буду здесь сидеть со своей язвой, мы так не договаривались. Так что вы уж передайте своим. Пусть либо выпускают, либо пеняют на себя. Я молчать не буду. А кому это своим? Ну, и не надо этого, а? Лейтенант! Увидеть задержанного. Думаете? Товарищ капитан, я чайку заварю, а то продрогли совсем за ночь. Вот объясни мне, какого черта она застрелила этого Ерша? Так он же девушку в заложнице взял. Да она стреляла, не раздумывая. Ну, может, их так спецслужба хучит. Сначала стрелять, потом думать. Нет, ошибаешься. Нам позарез нужны были его показания. Он брал лодку с ПЗРК, это раз. Его я встретил на квартире Карпухин. это два, он мог многое рассказать. Какой толк теперь с этого трупа? Такая ниточка оборвалась. Товарищ капитан, а это Варшова вспомнил. Их Схомченко задерживал, они тогда пытались спирт контрабандой провести. Ну, доказать ничего не удалось, они его в реку выкинули. Когда это было? Ну, примерно где-то с месяц назад. Выходит, Ершов и Хомченко были подельники? То есть, вы хотите сказать, что Ершов помогал Хомченко с перевозкой ПЗРК? Не знаю. Во всяком случае, надо пробить все контакты этого Хомченко. Может, не один он был знаком с Ершовым? А да чего их пробивать? Вы их можете все живьем на кладбище посмотреть. Так себе шутка. На четверочку. Да я не шучу, товарищ капитан. Сегодня ж похороны Хомченко. Там будет весь цвет местной контрабанды. Во а сколько? Да уже, наверное, на кладбище. Поехали.